Ты знаешь, сколько ты уже километров проехал? Сколько мы уже с вами по времени катаемся? Не знаю. Вы не знаете, кто мне может сказать? Почти месяц, да, я. Когда мы выехали из Москвы? 17 ноября. А сейчас у нас какое число? А сейчас у нас 16 декабря уже почти месяц, да? Завтра будет месяц, как мы путешествие и завтра мы будем мы уже сегодня будем в Майкопе но ну и завтра тоже будем в Майкопе вот там отметим а... А Майкоп это город и столица Адыгеи ну и дед еще по совместительству там находится в данный момент вот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 Мы проехали ребята почти 5000 километров где-то 4700 километров 4700 Ну и сегодня когда мы приедем уже в майкоп то мы перевалим за пятерку вот мы с вами уже пять тысяч километров откатали так следующее а ну-ка кто мне может сказать сколько мы городов проехали ясно 9 10, думаешь, да. а мне кажется, что 20. Ага. Один. Костя говорит, один. Ага. Ага. Мы уже едем в девятый город. Ага. Я же говорил. На самом деле мы только в Крыму проехали. Около 15. Ага. Около 15 ага. городов. Ага. Ага. Один город Костя говорит. Одна страна, да, Костя? Потому что вы, наверное, ага. считаете города, именно в которых мы остаемся. В которых мы остаемся но мы же еще и проезжали а -а -а. города Привет. да ребята сейчас в общем мы из сочи выезжаем 10 утра да, по навигатору 6 часов до майкопа По километражу 300 километров но е... Да, но ехать нам с вами получается ехать 6 часов 300 километров можно было бы быстрее но перевалы перевала и придется ехать медленно. Все время была погода супер. Вообще, честно говоря, вот то, что наше путешествие затянулось, мы планировали изначально на две недели. Это правильно, все надо делать быстро, Ян говорит. Это в путешествии очень важная вещь. На самом деле, то, что мы катаемся так долго уже месяц, изначально мы планировали на две недели, но погода просто, на мой взгляд, идеальная для декабря. Все время было тепло, солнце было часто, ну так изредка там могло что пока быть вот. А в Москве, конечно, уже холод, там снегами все забило, поэтому нам только на руку то, что мы катаемся, путешествуем, очень классно. А у меня вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. А давайте, когда мы будем Останавливаться в качестве разминки делать каждые какие-то упражнения. Давайте. Я выбираю отжимание тогда. Ну, я приседание. Ты будешь приседать. Ян, ты будешь приседать или отжиматься? Приседать, да? Будем с вами. Приседать. Тоже приседать. Все. Так у нас же нет с собой гантель в машине. 3 часа от Сочи проехали. Сейчас едем через перевал Шаумяна. Майкоп уже у нас в 100 километрах. И температура упала до 2 градусов. В Сочи было 14 сегодня с утра. А здесь уже 2. И вот у нас такой перевал гравины. Джипинг. Туман. Джипинг полнейший. Ребята, знаете, что еще хочу сказать в плане времени? Если, к примеру, по навигатору а, едешь, трасса прямая трасса прямая где можно ехать с нормальной скоростью то можно допустим если показывает 5 часов то часик можно выиграть если едешь чуть быстрее где-то понятно следить за камерами надо но если едешь через всякие перевалы и тебе показывают 5 часов то надо накидывать плюс часик а то и два. Потому что как стрянешь за каким-нибудь грузовиком, фурой, там, ну, автобусом. Разрешенная скорость, допустим, 70 км в час. Вот сейчас у нас здесь 60. А едет перед тобой фура 30. А это все, и ничего ты не сделаешь. И, кстати, везде стоят гаишники. Везде. На таких перевалах. Поэтому гонщики, ребята, надо быть. Осторожно! Заехали в придорожную капушку. Вообще, конечно, вкусно, но мяса мало. Давай мясо! Ой, набрали очень много классных. Чучхел прям только что свежее все приготовленное. Пахнет. Единственное, что меня смущает в чучхеле что она висит, пылится ее, все трогают руками. Вообще я люблю Чурчхелу. Oh Просто обалденно. Специи обалденные. Мандарины супер вкусные. Мандарины цены ниже, даже манга манга цены в два раза ниже, чем в Москве. Мам, дай чуть поесть. У нас есть мандарины, бананы, яблоки, апельсины, сушеная манго. Выбирай. Я хочу одно манго и тысячу бананов. большая остановочка Сейчас посмотрим я остановился там шумит так речка мы ехали симпатично все это дело выглядело со стороны посмотрю что там да вот так конечно ездишь по разным городам и на дороге на маршруте на каком-нибудь можно встречать просто совершенно случайно такие красивые места уединенные природа воздух просто бомба и как я говорил в начале на каждой нашей остановке я делаю отжимания обязательно спорт ребята когда много путешествуешь конечно никаких фитнес центров тут ничего тебе не светит и подавно поэтому чтобы быть в форме где можно остановочку сделал какую-то раз какую-то физическую нагрузочку все отлично для настроения для фигуры красивой, сексуальной.